Здравствуйте! Сегодня буду испытывать надувную лодку ПВХ Группер 300 под мотором Тахацу 5 лошадиных сил. Кому интересно посмотреть обзор этой лодки, то ссылку смотрим вверху. В этом месте не берет спидометр скорости, чтобы определить какой она бежит. Итак, смотрим и сравниваем, если есть с чем. Комментарии пишем внизу под видео. Поехали!